сумерки женской души. Смотрю на своем отражение, Убегающее без движения, Что любовь несет поражение, Полюбившего нет сомнения. А любимый холод старения и душевное опустошение И недолгое успокоение в процедуру оглашения. А